гостях пламен пасков здравствуйте пламен приветствую вас вашу большую весеннюю аудиторию в страстной неделе очень много вопросов спрашивают как у вас самочувствие как вы себя чувствуете что можете рассказать интересного и сразу после этого переходим к вопросам ну, честно говоря жаловаться не на что хвастаться нечем продолжаем бороться как и раньше Иногда устаем, иногда отдыхаем. Чаще устаем, чем отдыхаем. И, в принципе, естественно, не справляюсь. Ни с общественно-политическими, ни с семейными, ни с профессиональными обязательствами. Хотя пытаюсь все обнять, но объять-необъять не, объять, не обнимешь, и все. Мы Продолжаем. в вас верим, мы полностью уверены, что вы справитесь со всеми проблемами. И переходим к вопросам. Самый главный вопрос, как пишут российские СМИ, Россиян снова заподозрили в организации взрывов. Теперь это сделала Болгария. Прокуратура Болгарии подозревает шестерых россиян в организации в период с 2011 по 2020 годы четырех взрывов на оружейных заводах страны, где хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Эмильяну Гебреву. Об этом в среду на брифинге заявила официальный представитель главного прокурора республики Сика Милева. Хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу. Я, с одной стороны, конечно, представлял себе, как это выглядит, когда люди читают эти просто заголовки, либо небольшой абстракт после этого заголовка, либо потом тело текст. И прекрасно понимал, какие... Мысли и чувства, наверное, возникают у людей. Ой, ой как, как это так нельзя? Как это вообще? Но а, поскольку наше дело здесь объяснить, как на самом деле дела обстоят, и как нужно видеть и понимать вот эти куски большого пазла, большой геополитической шахматной партии, которая сейчас разыгрывается против нас всех, то давайте вспомним, во-первых, был дипломатический скандал в чехии чехию заподозрили что вернее чехия э, официальная чехия за исключением президента президента милоша зевана сейчас пытаются вменить ему ему э, уголовную статью по госизмены за то что он откровенно явно честно смело занимает про но ну, не то что про русскую позицию, а, на мой взгляд, он занимает про -чешскую позицию, которая совпадает с русской. То есть это сторона правды, по сути. Когда они начали обвинять... Одни и те же ребята, которые заподозрили в отравлении Скрипалей, сейчас эти вездесущие вообще-то отравители, взрыватели, просто ужасные сотрудники ГРУ взрывили, понимаете ли, в 2014 году в Чехии серию взрывов. Потом, оказывается, сейчас то, что вы цитируете, они успели отметиться и в Болгарии такими же взрывами, как будто бы, а что там такое? Проходишь себе через дорогу, кидаешь окурок через окошко автомобиля. Вот тебе взрывы предприятия. А, а что тут здесь сложного? А какие здесь подробности? Какие здесь сложности? Ну, ну, два человека достаточно на то, чтобы вот эти большие военные склады с большими военными боеприпасами с особым режимом, скажем так, охраны и, и допуска, пропуска и всего остального. Ну прошли пару ребят. Ну ниже вездесущие там, они молниями там сверху кидались потому что ну ну здоровье это как-то не по-серьезному гру они они же такие продвинутые ребята они с воздуха наверное там молниями кидали. шутки шутками заметьте что последние две недели вернее нет вы, вы это заметили она надеюсь что я это припоминал вашим зрителям последние две недели практически абсолютно все все Правительство всех 28 стран Евросоюза, но ну можно считать уже 27, потому что Великобритания это как раз внешний уже участник и подстрекатель в этих событиях, они были вынуждены, во-первых, Сказать какие-то мерзости и гадости на дипломатическом уровне в сторону России. Во-вторых, они получили обязательную квоту выслать кого-то из российского да. посольства. Где-то побольше, где-то поменьше, где-то значимых сотрудников, где-то менее значимых сотрудников, в зависимости от того, как вот эти местные подневольные правительства смогли договориться с российским посольством на более-менее внятном, можно сказать, неофициально приличном человеческом языке. И все были вынуждены, даже самые маленькие страны кандидат члены евросоюза ну типа которые еще не вошли но ну, они все получили циркулярное письмо приказ всем ругаться высылать российских дипмиссии здесь по посорс для того чтобы потому что мы их сказали а для чего это это не ваше дело это вы там халуи выполняете если не будете выполнять вы мы поменяем вам правительство и все остальные которые уже будут выполнять что здесь непонятного? и действительно серия таких взрывов в болгарии причем это было не только с 2011 и до 2011 года на 21 век было ну, достаточно много эпизодов мне даже сложно посчитать около 10, плюс-минус там не знаю сколько в разное время это было поэтому сейчас честно говоря сводку не приготовил и тогда Расследование. Тогда даже погиб какой-то американский сотрудник, который занимался обеспечением, скажем так, управлением процесса, как нужно это взрывать. То есть американский сотрудник на этих болгарских складах боеприпасов погиб из-за неосторожности, из-за несоблюдения, мер скажем так, трудовой безопасности. Но в этом, конечно, виноваты Петров и Башеров. А кто, кто же может быть виноват, кроме как ГРУ, которые помешали этому американцу, американскому гражданину в Болгарии, на военных складах Болгарии, осуществить свое, скажем так, дело, профессионально и безопасно. Ну вот человек погиб, вот эти там виноваты и никак по-другому. То есть здесь, естественно, не просто присутствует элемент политического водевиля. Но там подключается и медийная истерия, потому что без медийной истерии все эти отсылки, все эти ругательства на дипломатическом уровне, без смачное на то медийное освещение, если это можно назвать освещением, весь этот процесс не приводит к результатам. Непонятно в России, что вся, понимаете ли, европейская демонократическая цивилизованная общественность против них. Я имею ввиду русскому убывателю, русскому руководству, русскому эстаблишменту, русским политикам русским там э, шефом э, медийных каналов которые занимаются освещением вернее э, подкрикиванием поддакиванием вот этой э, дезинформационной войны им все понятно и им не надо ничего объяснять им сказали чтоб они типа объяснили с кавычками дядя вася из 5 автобазы на всей этой большой одной шестой земли что видите ли вся эта европа она против нас она они, они раз дипломаты сейчас а это это казус бели а это предвестник войны так что что надо сплачиваться, ребята, иначе никак по-другому. Только, знаете, есть такой удивительный элемент. В 2008 2007 и 2008 году не просто были взрывы Болгарии, но и оказалось потом по другим каналам, которые просочились на специализированных источниках, что Болгария продала или передала по американскому по американской указке. Грузии тогда огромное количество вооружения, оставив при этом себе меньше, чем отдала Грузии. То есть типа тогда 6 7 миллионные Болгария отдала трех миллионные Грузии вооружений больше, чем оставила сама себе. Ну естественно по правоверной американской указке. Соответственно, то же самое сделала тогда Украина. Я не знаю, Украина тогда отдавала больше, чем и оставалась. Но по поводу Болгарии я это примерно знаю. Это, скажем так, мой мой сон после каких-то чайочков ну не будем там тыкать пальцем потому что обычно об этом говорят с документами и скажешь с документами тебя могут и под ответственностью потом подвести ну поэтому я сейчас с вами делюсь понимаете ли мы нездоровыми с нами в рамках разрешенной фармацевтики можно так я я запрещенный фармацевтики не балую ладно ребята вот это уточнение тоже как-то берем в виду и непосредственно после того как грузию внезапно не рыночными инструментами э, накачали в, военными стероидами 8 8 2008 года с напал на мирно на спя спящий схимвали ракетно-залповым огнем убив конечно попутно при этом и российских миротворцев которые там были там по совместной на то соглашении и э, подписан подписанием договоров то есть человек что там такое ну на начинал войнушку в первый олимпийский день потому что это был первый день олимпиады в пекине когда даже гитлер не воевал с древногреческих времен по 8 8 2008 года никто не воевал во время олимпиад и именно поэтому олимпиады делались в том числе и для прекращения каких-то больших затяжных войн еще раз даже гитлер не воевал во время Олимпиады 36 года а вот э, михаил николаевич саакашвили по указке тогда это было как и то этой там негритянки Кундализа райс которая попутно до этого была в москве сказала Владимиру владимировичу путину который был на финале своего второго мандата у россии нет прав на интересы вне границ россии поэтому то что происходит рядом с вами что в украине что на кавказе это вас не касается ребят то что мы там будем убивать русских русских военных контингентов это, это тоже вас конечно не касается то есть вот эта ситуация ясно описывала то, куда подевалось вот это вооружение, которое, видите ли, сейчас нам пытаются указать пальцем, что Башар, Башаров и Петров, Баширов и Петров или Башаров и Петров попутно так, вообще-то, на прогулке из Европы и, и там из Албюни, ну, ребятки там, здесь посмотрели на Солсберский шпиль, в Кёрнские катедралы там посмотрели, в Праге пиво попили, в Болгарии там, наверное, на Шипке отметились, либо на памятник и там не знаю, где отмечались ребята, но, видите ли, везде там, кидались какими-то там страшными действиями которые приводили к взрывам на этих военных складах и это чуть ли не сейчас нам преподносят как какая-то официальная вообще-то достоверная достопочетная версия которую мы все должны принимать всерьез только это оружие еще раз во-первых тогда оказалось на грузии а те взрывы которые происходили именно с 2011 года по 2015 16 год в Болгарии, коих было тоже немало, есть такая болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева. Она работала долгие годы в центральных, скажем так, болгарских СМИ. И поскольку она в ходе своего журналистического расследования была в Сирии, в горячих точках, можно сказать, это было не просто самоотверженно, но это было очень опасно потому что рядом с ней там взрывали людей там резали головы ну она была в страшных местах и после освобождения несколько жилых районов алеппу там у этих игиловцев и аннусра были там какие-то подземные тоннели и ходы и склады и она туда зашла своей командой ну с оператором подняла крышку нескольких из этих там деревянных ящиков куда хранится вот это вооружение и отчудо, это вооружение оказалось во первых болгарского производства во вторых с указанием серийных номеров в третьих как раз именно то что было списано что эти взрывы понимаете ли все это списали и возникает естественно интересный вопрос очень интересный взрывать взрывали бесспорно только взрывали в виде голливудской дымного занавеса или действительно взрывали склады а потом из других складов это тащили это уже вопрос для очень интересного расследования которое сейчас мы с вами проводить не будем но суть в том что любое вооружение может покинуть даже передвигаться на территории болгарии только со специальными разрешениями мониторингами, с уведомлением очень многих ведомств без которых это вообще передвигаться не может а покинуть территорию болгарии это вообще без госсанкций причем без соответствующих серьезных санкций и с другой принимающей стороны географически другой стороны это физически невозможно поэтому смотрим на карту и видим что есть между болгарией и между Алеп, а есть Турция. значит вот эти железо-составы, с этим оружием из болгарии Подошли к Болгару-Турецкой границе. На Болгару-Турецкой границе у них были какие-то документы либо разрешение пропускать без никаких вопросов. Естественно, решения на таком уровне не принимаются ни болгарским президентом, ни болгарским правительством, а в американской колониальной администрации, где есть 4 американские военно-оккупационные базы в Болгарии. И сегодня хотят сейчас их сделать 6, то есть еще 2 добавить. И, соответственно, добро на транспорт и транзит вот этого оружейного добра давала и американская оккупационная власть Болгарии, и турецкая официальная власть, которая потом через эту уже турецкую-сирийскую границу на территориях подконтрольные ну, где-то нерегулярными армиями Турции, где-то, где-то как-то, ну, неважно как, ну, с силой турецкого оружия, вот это оружие было доставлено кому? Ан-Нусра. А что говорили Ан-Нусра? Турция нам, друг, мы там лечимся, мы там готовимся, мы там бегаем, если нас здесь сильно убивают, неважно русские из воздуха либо другие там на месте и для нас Турция это о да да мы слушаемся султана Эрдогана даже один из этих корпусов этих головорезов как раз в этом районе называется султан Мурат султан Мурат это не сирийский султан это не иранские, не иракские султаны. Это понятно, какой султан Мурат. Они, они сражаются за все хорошее против всего плохого. Против этого диктатора, кровавого башара ал В качестве носителя света они, они являются носителями светочей демонократии. И они такие повстанцы. Они, они за все хорошее. Только называются они султан Мурат. Режут человеческие головы и используют болгарским, украинским и другим вооружением. Кстати, есть и русское, но это уже другой разговор, сейчас даже поднимать не будем оружие, производство. Там и польская есть. Потому что моя материальная часть в армии, когда я служил, я офицер-резервист ПВО, это зу 23 2 стрела-2 МПЗРК и ЗКУ-4-14 мм. Это более старая материальная часть, но ЗУ-232 вы можете увидеть практически с первого дня до сегодняшнего дня во всей э, сирийской войне, которая там на джипах сзади двухствольная такая зенитка стоит, это как раз ЗУ-232. Заводы, которые производят ЗУ-232, это в Польше, ну не, может, они не остались э, на территории Украины были и в России. И большая часть из этого оборудования, там которые там эти там черные там, с этими черными знаменами, шахадами и так далее воюют, запрещенные в России, России производится как раз там. Так вот, это у них трофейные от каких-то там местных сирийских, которые когда-то, скажем так, по правилам по всем правилам покупали у России, либо какие-то другие черные каналы. Я сейчас не комментирую. Я говорю, что там есть оружие со всех этих наших странах причем оно все работает качественно и аккуратно. И, и она это зафиксировала. Деляна Гетенжива это зафиксировала. И вместо того, чтобы повысить человека, скажем так, должности, присудить ему какие-то там награды журналистические, профессиональные, в рамках той большой газеты, того большого СМИ, в которой она работала, ее уволили. И, и хорошо, что только уволили, а могли бы просто ее нейтрализовать любыми другими способами. она была Она продолжила свою журналистическую деятельность расследовательскую журналистическую деятельность она перевела в ливане она была в грузии там обнаружила и задокументировала биотеррористические американские лаборатории в грузии так называемая база лугар где все было там зафиксировано, правда на английском языке, висит в интернете ее ролики с описанием, с документалистикой э, и отдельные статьи, то есть там достаточно сильно все задокументировано и, естественно, громкое молчание со всех СМИ. Коротко говоря, ответ на ваш вопрос э, об этих обвинениях, ну правда очень далеко от того, что нам рассказывают. Правда в том, что все это вооружение использовалось по прямой указке приказке американцев. Там, где они говорили там где они указывали и для того чтобы мы сейчас не вели этот разговор на уровне какого-то пасхова на уровне какого-то канала которые могут завтра послезавтра тоже зарубить почему бы и нет в конце концов и моего и вашего это вопроса легких движениях руки не более чем то сейчас говорят, что в том, что делали... Вор, вор всегда кричит громче всего ⁇ Держите вора ⁇ И для того, чтобы и крик этого вора, кричить ⁇ Держите вора ⁇ был институционализированным, заставили еще раз все европейские правительства выслать и говорить мерзости и газости по поводу России. Если кто-то не говорит, если кто-то подписывает договор по поводу производства спутник Вели, спутник 5 у себя на территории, как сделала три недели назад Словакия, то президент словакии зузана чапутова получила черный приказ а отставку потребовать у министра здравоохранения б на следующий день отставку еще 6 министров они-то причем ну они аккуратненько и c имени премьер-министра словакии и на прошлой неделе они типа как будто сформировали какое-то новое правительство еще раз напоминаю Словакия подписывала договор не на импорт, не на а, закупку спутниковой, а на право производства этой вакцины у себя. В переводе это означает, ну вот наши рабочие места, наши работники это будут делать, наши валовые внутренний продукт, наша трудовая занятость. То есть они сделали все для защиты, скажем так, интереса местного, скажем так, работников Словакии, местного налогоплательщика в Словакии. Сделали, ну, ну как нельзя лучше. Нет, nee, это неправоверно. Как вы с Россией будете иметь дела? Как вы с будете оплачивать патентные там и другие технические документации? мы вообще вы такую вакцину будете применять? не не, не, вакцины это страшное, грязно, ужасное слово, и мы дальше больше продолжать не будем этот разговор, потому что мы очень хорошо знаем, чем это может кончиться, и мы не хотим, чтобы этим кончилось, правильно?